Ух ты! Вот это да! Настоящая зима пришла. Такой снег валит. И так много. Так бело. И так чисто. Просто в радость. Автолюбителям не очень. Уже там начинают чистить. Навалило буквально за несколько минут. Да. Зима. Боже, до горизонта Ничегошеньки не видно Стена, снежная стена, снег Не было, не было И вот зима Февральше, Хоть немного А вообще для нашего февраля в этом году Просто сплошное везение Даже настроение улучшилось То все время все так Серо-серо Ну а сейчас бело. Хотя, солнышко. Какое солнышко, когда снег? Облачность сплошная. Вот, на дорогу смотрю. Люди перемещаются туда-сюда. Хотя не очень. У нас опять продлен карантин. принесли этот карантин на апрель. А в мае уже чемпионат по хоккею. Надоел этот карантин. Все спортзалы закрыты. Фитнес-клубы. Все закрыты. Бассейны закрыты. Спа закрыт. Все закрыто. Можно только продукты покупать. И чего? Алкоголь еще. В специализированных магазинах. А все остальное закрыто. Хочется сходить поглазеть хотя бы вообще возможно что-нибудь купить порадовать себе да ничего все равно скоро весна и скоро апрель ну, может быть к концу апреля хотя бы снимут этот карантин но что делать ковид Ковид. Кошмарный ковид. Даже, даже говорить, как будто не хочется. Однако люди болеют. А некоторые уходят из жизни. А, не надо о печальном. Завтра, в суббота, чтобы все было хорошо. Удачи!